Андрей Андреевич, бывший муж, забрал детей 4-8 лет и не отдает решением суда, но это длительный процесс, еще и хочет нас выселить из квартиры, сделал дарственную на свою мать, какие практики сейчас делать, чтобы защитить детей и выиграть суд, очень переживаю за детей». Первое, что необходимо делать, обязательно не воюйте. Обязательно не воюйте с этим человеком. Второе, начните каждый день произносить себе, какой он негодяй, какой он негодяй, какой он негодяй, какой он негодяй. Пусть все знают, какой он негодяй, пусть все знают, какой он негодяй. Тем самым вы фиксируете на этом человеке, и правда будет на вашей стороне. Третье. Напишите договор, как я обучаю на второй или третьей ступени. Это договор долга, где ваш муж становится фактически вашим должником. Ну и так далее я к сожалению из за того что такие вебинары смотрят обычные люди не являющиеся учениками школы давать особо эзотерические практики к сожалению не могу дело в том что такие эзотерические практики могут рассматриваться людьми как магия и использовать ее можно будет по-разному из-за из этого для того чтобы магия была более экологичной и может быть более Правильной я стараюсь, в общем-то, в открытых вебинарах об этом не говорить.